Mm. <music>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 Лучшими группами стали группа 16.1.701 Инженерного института, 14.1.610 Института управления экономики и финансов и группа 10 2 412 Института филологии и межкультурной коммуникации. Артем Тупичкин, Владимир Нелюбин, Универньюз.